Так, Динарка у меня одела платьишко. Ну как ты кружится-то? Покажи нам. Она такая довольная. жвачку же я таминку у нас. Ой, какая красивая, как красиво идет это платьишко. Красота. А ты все, где у тебя заколка-то? Нету? В карман папа положил. Тебе понравилось платьишко? Да. Да? Единорожка. Мама сделает еще к этому платьишку красивые резиночки. Да. Еще туфельки. Еще туфельки потом, да. Купим. Папа купит тебе туфельки. Да. Я Только тебе резино... платьишко купила, резиночки сделаю. теперь у папы спрашивай туфельки. А мама, вот это. Да. У вот тебя еще. Да. Петухчиков У вот тебя. Бусики Рыжики. надо сделать еще. Бусики? Да, потом. Да. Сегодня. Не сегодня. Ну, нет у меня материал. Материал пришлю, а потом сделаю эти бусики. У Давида мяси. Давида, откуда бусики? Тут мальчик че? <смех> Он умеет писетить. А браслеты делать умеет. Ну бусиков у него нету. Да. Он тебе делал, да, браслеты? Да. Или да. уже писетит только нитку и теся ты ч прям мешать, сайки переисит, еще и сять. Конечно, все правильно. <смех> ну как тебе футболочка? Тебе нравится? Везде лол, у, ами, у Динары, у Амины, Лол. Ну пофиг, все. Все садится туда. Аминки вообще этот лол не надо, футболку. Телефон папин взяла и все. Че, нравится? А. Твой лол, твой. У тебя вон, смотри, какие красиво, классно это. Смотри, блестит, все, классно. Не нравится? С бабочками. Где бабочки? Не помню. Мама где бабочки? Что прячешься ты? Снимал на видео, я блогер. Вконтакте. А что за запись там была? Я не знаю, ты А я тоже не знаю. Ну я... Да? Да. А я вижу твои записи, я и всю лайкаю. Так меня Тогда уберу сейчас лайк. Ты куда пошел? Куда ты пошел? Ой, вообще. Ты о таком платьишке мечтала, да? Да. Да. И платье Да. Видишь, какой разноцветный она. Ладно. Нет, надо ведь. Надо ведь ты ж девочка. Да. Да. Ты меня тоже купись. Конечно. Ну как в Кассе? Вот и. То есть... Сиветь ее. А потом, вот, юбка, вот здесь будет с Богом. Вот, си вот, си ага. вот здесь сиветь девочка. Вот иди сюда. Завтра пойдешь в этом платьишке Эту футболочку оденешь, наверное? Да. да. Амина, в какой футболке пойдет завтра? И какой? И какой? Восемь сегодня, дети? Восемь? Мне все равно, оденете, в том пойду. Да. В садике хорошо было, нет, Амина? Вау. Мне плохо. Хорошо было? Мне плохо, Мне плохо. Зачем плохо, скажи нам? В общем, не ловлюсь. А? Еще. пойдешь в садик? Ты там Амина? гуляли вы? Да. Да? Люди не висят, кидают, слютушишь, висит. Выше хочет. Только Каси и Ваши. Какие? Каси Ты давай умеешь хорошо говорить. Какие? К Красные. Каси и Розовые? Да, Каси и Ладно, поняла. Да. Деловая колбаса. Амина. О, и Волосики сделать надо. Да, давай, давай. Кожа на Давай Ай, молодец! Молодец! Будь здоров, расти большой, не болей! Не сиди Птичка? Невеличка! кто? Киса. Коза? Да. Аф, аф, аф, аф. Это собака. Угу. Мяу. Мяу. <coughs> Мау. Это американские кошки только мяу говорят. И пучки пишем, домик Дедушка сидит. И китую она приходит и педаки сидит. Да. Да, да, Томми, Томми. да, да, да, да, да, Молодцы, молодцы. Все, пока-пока скажите. Пока -пока. Вы что нам нет! Ладно, нет, хочу то Мама, пусть ведь. тебя ловит. Я могу. перепутать. Ай, да. Пусти ну, перепутать. Давай, еще. Папа хлопает. Зачем ты на руку-то пьешь? Она тебе хлопает, сидит. Не надо, обий. А Не, Не будешь больше? А мне а давай дай. Сия и пакуси. Куша белая куша. Ну мама а? с папой а? хорошую а? собачку а? подарили. But look at the put in the Футболочку покажи, как у тебя светится Амина. И танцуй теперь. Да. Эй, мойки пудел, спасибо. Твой компьютер спасибо. Да. Боню заставила отсылать за три папа. Бони и, и так глаза больше, еще больше стали. Динара, покажи нам наш шпагат, как Я садишься. Угу. Давай. У нас приказ президента. Возвращайтесь сегодня... Колготки сейчас порваются. Молодец. Амина так умеет? Ласточка. Амина так Ласточка. Давай, давай, мама смотрит. Поставь туда, говорит, компьютер свой. Концерт по заявкам. Малерина. Я на любой и любой. Одной ногой ласточка, да? Я люблю ласточку делать. А на шпагат? Да. С Блогером? Кушать. <laughs>